всем большой привет сегодня будем готовить быстрое и очень вкусное блюдо из тыквы всего 2 яйца плюс маленькая тыква и полезный завтрак у вас на столе полное приготовление этого блюда занимает не больше 15 минут такой тыквенный омлет действительно стоит попробовать приятного аппетита 450 граммов очищенной от кожуры и семян тыквы натираем на мелкой терке Небольшой пучок укропа рубим ножом. В миску разбиваем 2 яйца, добавляем туда 1 четвертую чайной ложки соли, столько же черного молотого перца и слегка взбиваем венчиком. Теперь соединяем все подготовленные компоненты. К тыкве добавляем измельченный укроп, взбитые яйца, подсыпаем 2 столовых ложки муки. И хорошо перемешиваем до однородного состояния. Затем разогреваем сковороду. Смазываем ее растительным маслом. Выкладываем туда приготовленную массу. Распределяем ее равномерным слоем по всей плоскости. Накрываем сковороду крышкой. И жарим на медленном огне 4-6 минут до получения золотистой корочки. Дальше переворачиваем наш омлет на другую сторону с помощью тарелки подходящего диаметра. Посыпаем его семенами кунжута в количестве 1 чайная ложка. Снова закрываем сковороду крышкой и продолжаем жарить еще 4-6 минут. До получения такой же аппетитной корочки, как и на первой стороне. Вот и все. Вкусный и полезный тыквенный омлет готов. Подаем его к столу в горячем виде, посыпав сверху еще одной чайной ложкой кунжутных семян. По желанию украшаем веточками свежего укропа